Привет! Женская сумка кружева. Белые и бежевые. Как и обещала, сейчас более подробно расскажу о кружевных сумках, которые пришли к нам из коллекции Пенза. Город Пенза, фабрика пиков. Итак, поехали. Белое кружево. Показываю близко. Вот здесь Декором являются вот такие на балдашничке шарички и нарезанная как кожа соломкой. Смотрите, как интересно выполнено. И получается сумка за счет этого как таксочка. Легко повесить на плечо. Она очень удобна, очень мягкая. Смотрите, я взяла обычную тельняшку, обрезала рукава. Тельняшку купить в обычных магазинах вообще не проблема. А штаны могут быть любые. И уже смотрится образ по-летнему. Сюда может быть еще один пиджак. Тоже цвет непринципиальный какой. Ну, Более-менее ближе к этой гамме. Да? У меня он такой же временной. Поэтому очень удобно, очень комфортно одели. Сумка белая, яркая. И сразу создается летний образ. Идем вовнутрь внутрь сумки. Смотрим, что же там. Так, на задней стенке в этой модели есть задний карман. Они есть не везде. Два движка. Я говорила, это удобно и для правшей, и для левши. Внутри подклад. Обычный бежевый и вот такая большая пошелка без перегородок. Сегодня приходила покупательница и просила сумку без перегородок. Она говорит, если есть карманы, я их все равно выпарываю, они мешают. Поэтому все мы разные, спрос у нас разный. Поэтому здесь карман на молнии здесь два дополнительных кармашка. Вот такая моделька. Цена сумки 550 рублей. Размеры оставлю под видео следующая моделька они чуть-чуть похожи за счет того что такса и белое кружево но здесь немножко декор другой выполнен кстати сумки которые висят на заднем плане может быть не из этих а что-то другое понравится девчонки спрашивайте по размерам отвечу все по 550 рублей именно вот эти мягкие мешки а снизу сумки по 900 рублей кроме поцелуйки поэтому если что-то хочется что-то более конкретно предметно мой номер телефона будет указан вот здесь либо под видео мои контакты. Пишите, звоните. Отвечу по любому интересующему вас вопросу. И по размерам, сумкам, и по ценам. Все расскажу, покажу. Пишите в личный контакт. Буду с того, с вами общаться. Сделаем подборку то, чего вам хочется, то, чего вам нравится. В этой модели, смотрите, очень удобный тоже раскрыв. Обычный бежевый подклад. Но здесь есть перегородка сейфик для документов. И на передней стенке кармашки. И на задней стенке тоже есть карман. В данной модели декором является эко-кожа, вот таким образом подрезанная и перекрученная, зафиксированная. Донышко тут тоже, как и в предыдущей модели, самое обычное, но кружево хэбэшное. Прям смотрите, это прям все такое фактурное, как будто оно вязаное вот как крючком мелко вяжут. Похоже вот на это тоже. Показываю, как садится на плечо. А для сравнения могу показать, потому что так удобнее обычно покупателям. мне говорят, я не вижу на себе. Я говорю, хорошо, давайте я покажу на себе. Вот так, как это выглядит со стороны. И вот так. Еще одна белая есть большая моделька. В белом круже, Вот такая. Ручка переплетена косичкой. Держится на больших кольцах, что создает визуально... Поддерживает, создает визуальный объем сумки за счет того, что ручка массивная такая кольца, да, и сам объем сумки большой. Сюда легко входит формат А4. Я в бежевой такой модельке вложила специально, вот показываю вот так. Ой, сейчас я выну наполнитель, подождите. Вот вставила, смотрите, вот вставила, вставила файл. Сумка спокойно закроется. Понятно, что это мягкий мешок. И он подойдет не всякому, потому что те, кто носят документы, задумываются, нужно ли, можно ли. Ну, можно, в принципе, сюда положить пластиковую папочку, да. И поэтому... Можно поехать на пляж. Девчонки, на море. Как я хочу на море. У нас погода замечательная. Уже можно вполне загорать. Купаться еще рановато. Но у нас пошел комар. Комары-мошки нас, конечно, какой-то период времени просто одолевают. Поэтому пережидаем этот период, а потом идем на пляж. Так вот, показываю, что в этой сумке. Здесь перегородка сейфик, которая делит сумку визуально попала. Очень удобный раскрыв. На задней стенке карман на молнии, передние два кармашка. На карманов нет. Эта сумка есть в белом варианте, и вот она в бежевом. Сумки немножко подмятые, потому что из коробок, честно скажу, мы их не вытягивали, не успели мы. Хорошо, что успели повесить ценники и вывести их в магазин. Вот так. И опять вешаю на себя и показываю, как они смотрятся на человеке. Мой рост около метра шестьдесят, чтобы понятно было. К какому размеру можно ее подобрать она подойдет как для большой девочки так и для маленькой для крупненькой для высокой и не только так вот теперь вот такой мешочек смотрите как бананчик да форма бананчика вот так если выпрямить прям бананчик эти сумки будут необыкновенно хороши э, с одеждой которая более-менее подходит под ХБ Почему? Потому что когда перекликаются состав тканей, получается как компаньоны. Они смотрятся, аксессуары наши более гармоничные, более выигрышные. Понятно, что можно одеть их и джинсами там с какой-то там футболкой. Тоже будет здорово. А джинсов светлых и цветных очень много. Сейчас это очень модно и очень здорово. Даже можно со спортивным каким-то костюмом. Стильбоха, полуспорт, полушик. Можно, ну, как угодно, и с чем угодно ее подобрать. А вообще сумки с кружевом сделают ваш образ более романтичным, более нежным, потому что кружево все-таки, ну, не носим мы в обычной повседневной жизни просто так. Для меня, например, это какой-то некий аксессуар, который вызывает какой-то трепет, потому что, ну, кружево, оно из кружева. Близко показываю на камеру. Работа ручки. И самой сумочки. Вот так вот она присборена здесь. Внутри, девчонки, перегородок нет. Эта сумка больше похожа на хобо. Она вот такая большая, кошелка. Но здесь есть вот такой внутренний карман и вот такие небольшие кармашки. Поэтому сумка вот такая большая и объемная. Представляете, такая сумка всего 550 рублей. Ну, вообще, честно сказать, смешно. Нам повезло, мы взяли очень удачно по удачной цене коллекции. И для того, чтобы сделать радость донести себе нам и вам, мы продаем ее по оптовой цене. И еще те, кто приобретет эти сумки, большая и огромная просьба. И не только эти сумки а вообще, девчонки, оставляйте, пожалуйста, отзывы. Это очень как важно. И ставьте лайки, нравится или нет. Подписывайтесь, потому что подписчикам канала скидка 10%. процентов. Но с этих сумок, простите, скидывать ничего. Так, что мы еще не посмотрели? Мы не посмотрели вот эту сумочку, которую я показывала до этого. Это текстиль ХБ. на брезентовой основе. Нанесено а, точечно рисунок, нанесен он нанесен золотисто-бронзовый. Вот такое простое дно, вот такие вот ручки здесь проклепаны, прошиты. Вот здесь вот кармашек. Сумка тоже легко садится на плечо. Внутри. Здесь у нас большой просто отдел без перегородок. Просто на задней стенке карман на молнии. Вот такая тоже большая кошелка. И в нее тоже. Давайте померим, где-то у нас формата А4 был. А вот он, я вынула его. В памяти вообще нету. Он туда тоже легко вошел. Тоже сумка как на пляж, так и в городском стиле для прогулок по городу. По вечернему городу, под теплым ветерком, под красивыми огонечками, где-то фонтанчики. Пляж. Девочки, как здорово! Ну вот такая коллекция. Пишите, очень важно ваши отзывы, что вам интересно, потому что мне не всегда понятны интересы ваши. Я понятно, что соблюдаю свои, показываю то, что мне нравится. Но мне хочется знать, что хотелось бы посмотреть вам. И, кстати, девочки, по заказам пришли две дорожные сумки. Одна еще осталась в наличии. Поэтому, если кому-то интересно, посмотрите. Вот здесь вот видео должно быть. А... Среди видео дорожная черная плетеная сумка. Она есть. Пока.